Итак, дорогие друзья, хаджиме против NoSkill Gaming. Полуфинал, матч на вылет. Собственно, проигравшая команда турнир покидает, занимает четвертое место. Ну, а победители проходят финал, и с ними мы встретимся завтра. Ножи выигрывает команда Хаджиме, право выбора стороны за ними, и это стей, что, в общем, в данной ситуации, на мой взгляд, вполне себе очевидное решение Классик, Вайлд, Хомо Сапиенс, именем и Адвокат в составе команды Хаджиме, NoSkillGaming, это Рубик, Евгений, Спика, Элементарно и Алекс Вот такие вот коллективы у нас сегодня выступают, ну и карта Инферно, разумеется, встреча в формате Best of 1 вам пока не нужен новый, этот очень хорошо звук передает. Да, я согласен. Но я его относительно недавно купил, поэтому, естественно, он еще, можно сказать, новенький. No Skill гейминг забегают в атаке на точку Б. Хомасапи. Он сделает два минуса, но все-таки погибает, как и его товарищ по пленту Классик. Uh, Wild, Эминем и адвокат. Уже, кстати говоря, в процессе выбивания соперника с точки. Эминем 100 хп, 28 хп. Wild И адвокат, кстати говоря, в рукаве. Также врывается в перестрелку, погибает без минуса, но фраг дает Эминем. Рэпгат врывается у нас на точку Б вместе со своим товарищем. На двоих у них, кстати, 70 хелспоинтов. И одного уже забирают, а следом забирают. И второго, к сожалению, если бы Вайлд хотя бы сумел сделать один минус. Может быть, тогда команда Хаджимей смогла бы побороться на победу в этом раунде. Но все-таки пистолетка за ноу no гейминг. Сашка, чат, привет, лайк завез, всем приятного просмотра и добра, Витя, приветщие тебе огромное, огромное тебе привет и добра тебе, конечно же. <свеч> так дорогие мои друзья, ну что, экономический раунд у команды Хаджимы. Естественно, игрокам обороны, в принципе, находясь в сильной стороне... Более с руки, так скажем, проводить э -э, экономические раунды, потому что это все-таки немного проще. Можно, например, стакнуться на какой-нибудь условной точке. Вот как сейчас было, допустим, укрепление точки Б в количестве четверых игроков обороны. Но не угадали Хаджиме с вектором атаки и получили выход на точку А, где погиб Эминем. И теперь... Ну, ретейкать с пистолетами, естественно, это что-то прям невообразимое. Даблкил от Евгения, один от Рубика, классик где? Классик по-прежнему на зелени, ищет возможность отнять у кого-нибудь какую-нибудь погремушечку в виде автомата. Но, конечно, ему, по идее, такой привилегии никто дать не должен. Но забирает человека с никнеймом элементарно, попадает под Рубика. Ну, и на этом раунд заканчивается, опять же, весьма и весьма очевидным исходом. 2-0. Опять же, не стоит забывать, что матч на вылет, в принципе, да, как бы это не какая-то там, кто-то скажет, это не какой-то там чемпионат мира, да проиграли и проиграли, ничего вообще в этом страшного нет, но я все-таки, опять же, повторюсь. Здесь соревновательные моменты по барабану вообще. Есть там призовой фонд, чемпионат это мира или не чемпионат мира, а то частенько бывают, пишут комментарии, Ой, типа, да что они там парятся на каком-то турнире, типа там каком-то любительском Ну вот поэтому-то как раз-таки и парятся, потому что это турнир в первую очередь А уже во вторую очередь он любительский Хомо Сапиенс вырубает элементарно, точка Б все-таки падает под натиском игроков атаки Вайлд расстреливает спику, но вместе с Эминемом, конечно, выбить это будет при любых раскладах весьма проблематично У Эминема, кстати, есть девайс, но уже нет тиммейта, потому что Вайлд не дождался и отправился досрочно в следующий раз до взрыва бомбы 27 секунд Эминем пытается реализовать свой фамас кстати на дальней дистанции это достаточно выполнимая задача да потому что перстфайерами стрелять все таки эта штука замечательная да попадать по головам прям Хорошо может получаться, но заканчиваются патроны. Берстфайры, соответственно, тоже заканчиваются. И завершающее слово за Алексом. На этом раунд заканчивается в очередной раз победой команды NoSkillGaming. И счет становится 3-0. Если будет 0-16, я точно орну. Ну, я не знаю, честное слово. Я не знаю, какой счет. Я не знаю, кто выиграет. Поэтому для меня, как и для вас, дорогие друзья, это будет что-то вот такое необычненькое, необычненькое. То есть это будет... Сюрприз, так скажем. ХАЕ под прием игроков атаки. Кстати, ХАЕ прилетела весьма интересная. Ну, такая, коцнула почти всех, но на чуть-чуть каждого, да? Элементарно. Разменивает погибших товарищей, правда, ну, один минус в размен за три трупа в своей команде, это, конечно, можно сказать и не размен вовсе. Спика остается последний, Спика, кстати, не пошел открываться на точку Б, ну и тут уже очевидно, просто из такой ситуации невозможно выйти живым. Флешка перед лицом, Хаешка под ноги, ну... Камон, и четыре соперника, которые прекрасно знают, где Спика находится. Конечно, поэтому 3-1. Вот вам и появление девайсов. Но, честно сказать, конечно, для меня, наверное, основной вопрос в этом раунде, почему и как так получилось, что игроки атаки зашли на точку, разменявшись 3 в 1? И почему Спика, имея бомбу на плечах, не пошел ее ставить вместе со своими товарищами по команде? В общем, ну, тут вопрос, конечно, опять-таки... По большей степени к атаке, к команде Хаджимео у меня вообще здесь никаких претензий быть не может. Они раунд выиграли и выиграли его, причем весьма достойно. То есть, ну, в борьбе, в перестрелках. Хаешечка на мидл, в очередной раз хаешка залетает достаточно хорошая. Вайлд и Адвокат отстреливают Рубика и Евгения и вновь продолжается... Небольшой такой своего рода фиаско у команды NoSkill Gaming. Еще один минус от адвоката мы с вами пропустили, но он был. Бомба лежит в ребрах. Ну и как-то вот как сейчас заходить. Спика, опять же, где-то в спине находится. А, но ну, теперь понятно, почему он находится в спине, потому что у него есть снайперская винтовка. Но а, все-таки. Снайперская винтовка должна иметь роль человека, который прикрывает И в этом раунде Спика немножко не прикрывал своих товарищей А скорее просто находился э, в спине да. И вот в спине как раз-таки нахождение ну, это не есть гуд Снайпер должен быть <coughs> достаточно мобильным для того, чтобы э, вовремя прикрывать э, товарищей по команде Но ну, здесь адвокат Добивает, при этом еще и со спины добивал бы классик Еще сбоку подходил Homo Sapiens То есть там выжить было нереально от слова абсолютно 3-2, дорогие друзья Зря АВП взял и так еле ноги таскает Вот да, я об этом и говорю Порой, когда человек является таким достаточно мобильным игроком он сам по себе, в принципе, двигается довольно-таки часто Агрессивно играет. В принципе, ему да снайперскую винтовку. Ой, вышли ребята на банан. Называется даблкил от классика. Даблкил от Алекса. Однако. Без девайсов. Однако. Минус. Минус. Да ладно. Не сумели. Не сумели застрелить хомо сапиенса. Оставив ему 3 хп всего-навсего. Но оставив ключевой момент, Вайлд попадает в элементарного, оставляет ему 16 хп, ну и, естественно, игрок атаки направляется на точку А. Хома Сапиенс, в свою очередь, останется, по сути, без позиции, и вот теперь уже позиция у Хома Сапиенса будет похуже. Хотя, да вы посмотри, как переиграл! Как переиграл! Хомо Сапиенс поверил в то, что бомба-то идет на А, но нет. Элементарно решил вернуться, и бомба будет установлена именно на споте Б. Это плюс выигранное время. Ну и, конечно, Хомо Сапиенс на точку прибежит с максимально неудобной позиции. В общем, просто переиграл и уничтожил, если можно так сказать. Тем более, Хомо Сапиенс не понял, что бомбу поставили на другой точке. И вот оно, дорогие друзья. Осознание того, что что-то пошло не по плану. Но времени при этом, кстати, на спасение раунда вполне себе достаточно. Элементарно слышать приближение соперника. И это хедшот, дорогие друзья. 4-2. Вот вам и экономический. Казалось бы, экономический раунд. Ну, в какие могут быть проблемы у игроков обороны? Принять раунд, где оппоненты идут в атаку с пистолетами и с минимальной раскидкой. Но несколько ошибок буквально, в общем-то, привели банально... Тому, что вы видели сейчас на своих экранах. А теперь... Э -э, вот непонятно, что у Эминема нет, тоже девайс. У классика нет девайса, все остальные вроде бы как с автоматами. Ну, то есть можно как-то бороться. У Алекса, кстати, скаут. Очень интересный выбор девайса. Хороший девайс, но с него надо прям поистине уметь стрелять. И вот вопрос. Умеет ли Алекс? Пользоваться скаутом и вешать с него крутые попадания в голову соперника. Спика отыгрывает ковры. Евгений отыгрывает позицию на небе и ожидает аркады какой-то. Чес, опять звук есть, а уведомление не приходит. Ну почему? Чертов, донейшн, проверка на донат. Чес, спасибо вам большое за еще один евричек. от души. Проверка на донат не пройдена, черт возьми. Этот поганый донешн сегодня вообще отказывается работать. Надо его наказать. А, Евгений! Евгений! Дабл килл И один на один с Вайлдом, но не понимает пока, откуда ждать последнего выжившего игрока обороны, который, кстати, заходит со спины. Ну. Фактически заходил со спины. Теперь-то уже на практике мы с вами видим, что это не совсем спина. Грубо говоря, ребята встретятся здесь э -э, лицом к лицу. И Евгений в этой перестрелке выйдет победителем. Вот кто бы знал, что оставшись один в 3, Евгений вытащит все-таки победу э -э, в раунде для... Ой! Простите, дамы и господа, что-то это... Мисклик. Это мисклик. Все-таки, блин, три мышки лежит на столе. И не за то схватился нечаянно. Ну, так или иначе, 5-2. Пока продолжение банкета для команды NoSkill Gaming. В слабой стороне ребята лидируют с отрывом в три матчпоинта. И в очередной раз точка Б. Горит адским пламенем, элементарно забирает адвоката. Эминем минус элементарно в ответ. Классик пытается реализовать Дигл, но ему не удается это сделать. Хомо Сапиенс, кстати, на ЮСП один минус сделать успел. Но Евгеха, тот самый Евген, открылся в рукав, расстрелял двух оппонентов. Вайлд 64% здоровья. Дальние перестрелки сразу с двумя оппонентами. Ну, это только разве что для того, чтобы выиграть э, какое-то, так сказать... Ну, выиграть время, да, и не позволить Вайлду стянуться под точку Б. Ну, естественно, чтобы он ничего и просто не выбил. Ну, и выбивания здесь, естественно, никакого не будет. У Евгенийев есть свойство брать клатча. даже не это точно. Ну, во всяком случае, за всех Евгениев говорить не буду. Но за того, который в это прям однозначно. Кстати, Жень, я видел от тебя сообщение, что ты написал мне, чтобы я чекнул ВК. После трансляции обязательно прочитаю. Что-то у меня в последнее время постоянно забываю личку читать. Туда постоянно кто-то пишет. <с> Я постоянно забываю ответить этому кому-то. Причем вижу, что человек написал, но постоянно как-то из головы вылетает. Что ж, 6-2. Расстояние только увеличивается. И команда NoSkillGaming в этом раунде, судя по всему, попытаются попробовать на вкус точку А. Получится у них там или... Окей, там немного на засыпку вопросис. сух, ничего себе. Ну, такие вопросы я люблю. Минус от спики по Хомо Сапиенсу. Второй минус от него же именем отвечает фрагом по спике. И перестрелки на зелени, кстати, на этом не заканчиваются. Здесь по-прежнему есть классики. Евгений играет в этом раунде на отрезе саппорта соперников. Ну и на попытке забрать кого-нибудь из ребер. Рубик пытался сделать минус, но фраг достается Алексу. Адвокат, в свою очередь, уже находится в арке. Ну и против троих э, с отсутствием дефьюз китов я бы, наверное, опять-таки подумал, возможно, о сейве. Ты плюс перестрелка с первым сразу лишает больше половины лайфбара. Там оставалось, по-моему, 46 хп, если мне... Не изменило мое зрение. Ну, а перестрелку со вторым игроком уже банально просто вывести не удалось. И именно поэтому я и говорил, что, наверное, лучше было бы пойти на сейв. Да и там банально, опять-таки, с деньгами есть какие-то проблемы, да. Сейчас раунд вновь на пистолетах. И этот ФАМАС сейчас мог бы пригодиться, ну, больше, чем вот в предыдущем раунде. При попытке, опять же, выбить что-то... Чего выбить, возможно, было бы и нельзя Минус от Евгения Минус от Хомо Сапиенса в ответ Причем по тому же самому Евгению вот У нас прям стопроцентный размен сейчас произошел э -э... На Миду Погиб Эминем, погиб Евгений Ну, размены для атаки на Инферно Вот в частности, я считаю, конечно, очень выгодны Потому что Больше шансов для захода на какую-либо точку В численном перевесе, да Ну, если мы возьмем ситуацию 2 в 2 да, то игроки атаки однозначно на какую-то точку пойдут вдвоем. И вдвоем на этой точке они встретят 100%, скорее всего, одного оппонента. Ну а пока Рубик и его товарищи элементарно разбирают соперников по камушкам, по кирпичикам. Адвокат вновь стягивается на ретейк. Но теперь ему, правда, уже ретейкать-то не с чем. У него в руках только USP, с которого, кстати, удается добить еле живого спику. Ну и из библиотеки сказали Не выйдешь ты Не выйдешь, оставайся там, читай книжки дальше Победа в первой половине за командой no Skill Gaming, И это вновь тревожные звоночки Когда слабая сторона выигрывает раунды Ну это всегда, на мой взгляд Повод задуматься А Таджикистану тоже Большущий салам Уса И вам В частности По сборке как бы ты поступил Окей, Женя, окей Почитаю, подумаю, отвечу. Точка Б. Точка Б сейчас прокидывается командой no Gaming. И очевидно, что выход пойдет именно на эту точку. Куда понесло Евгения? Че вообще Это не самое адекватное решение, на мой взгляд, конечно, было вот так вот взять. Просто побежать в дымы с ножом. Ну и как следствие, раунд заканчивается так и не начавшись. Игроки атаки не успели никуда выйти, а уже надо стягиваться... Обратно. Ну, естественно, оборона тоже точку А. По сути-то покинули. Рубика убили. Спика, в принципе, может попробовать поставить бомбу даже. И, скорее всего, если он будет немного более расторопным, он это сможет сделать. И, так сказать, денежная пачка станет для команды no Skill Gaming. Но победить в этом раунде, однако, я все-таки думаю, Спика не сможет. Ну, тут даже дело не в лайфбаре, тут дело в количестве соперников. И, да, конечно, в позиции классика, которая была, ну, далеко не самой очевидной. Ну, это приятно. Приятно то, что Хаджуме, проигрывая, все равно продолжают бороться. И, как вы видите, эта борьба приводит к победе в раунде без потерь. Вот это и парадоксально. Вот вроде бы no-skill gaming. Выигрывают в слабой стороне, но при этом оказывается, что бывают ситуации, в которых хаджимы могут выиграть раунд даже абсолютно без единой смерти в собственной команде Вот как это называть? Не знаю, не знаю Вот, наверное, за это, я частенько говорю эту фразу, за это мы любим Counter-Strike, за его непредсказуемость и нечитаемость Хаешечки на мидл разбросали обе команды. но ну, атака, кстати, под эти хаешки не полезла. В принципе, как и игроки обороны тоже. Так что тут, вот, кстати, прострелы от классика могут, между прочим, кого-то зацепить в яме. Игроки атаки на данный момент кучкуются. Муса Алиев. Скажите, пожалуйста, это чемпионат по России? Это чемпионат от паблик сервера «Антистресс». Здесь не столько игроки из России команды, да, сколько игроки с этого паблик-сервера. Но, да, все пять команд, участвующих на этом турнире, представляют Россию численным большинством. Евгений, минус Эминем, Рубик пытается прожать через ребро своего соперника. Ну и, в общем-то, не прожимает, не прожимает. Ай-яй-яй, опять сейчас. И смотри, и тишина. Теперь даже звука у доната нет. Боже мой. Антистресс. Лучший сервер, на котором я когда-либо играл. И это не реклама. <laughs> Чес. Каверзно-каверзно. И это не реклама. Да, в общем, 5 евро. Большое спасибо вам, Чес. От души. От души. Уже, кстати, сколько за сегодня уже закинули-то, а? 9 евро уже. 9 евро. Спасибо вам за трансляцию. Всегда, пожалуйста, всегда, пожалуйста. Все для своих горячо любимых зрителей, подписчиков и любителей Counter-Strike в целом. 9-3, дамы и господа. Ну, NoSkill Gaming действительно показали мне себя как команду, которая на карте Инферно в целом не испытывает э, каких-то сложностей, э, находясь даже в слабой стороне. Вопрос. а Это потому, что эта команда сильная или потому, что Хаджиме просто уровнем ниже? Вот тут... Наверное, рассуждать я не буду даже, на самом деле, на эту тему. Блин, да я не понимаю, почему Donation Alerts звук периодически прячет. Окей, договорились, он не выводит уведомления. Черт с ним. Но почему звук-то от... от уведомления в этот раз даже не появился? То есть он все совсем умер, по ходу дела. Ох, ладно. Но это я уже, наверное, только после стрима смогу настроить, потому что большинство настроек, которые мне нужно будет выполнить... Для этого придется ОБС закрыть. Ну, как минимум, трансляцию остановить. Хома Сапиенс забирает Рубика, попадая под размен от Алекса. Здесь, кстати, NoSkillGaming Gaming решили сыграть слоу раунд. 40 секунд до конца. И 37 уже. Кстати, секунд до конца. Да, время-то тикает. Тикает. Надо постепенно под какую-то точку выдвигаться. И судя по действиям игроков атаки, это будет точка Б. На мой взгляд, не самое адекватное решение, потому что точка не очень хороша для быстрого выхода под нее. И лучше было бы все-таки разыграть точку А. Вайлд! Пропускает оппонента и в результате погибает. Алекс остается в соло. Один против двоих. Надо подбирать бомбу. Ой, прострел прилетает в бубен. Алекс, кстати, успевает поставить бомбу. Хаешка до него не долетает. Ой. Ой, вот это да! Тезка. Если вы теска, то, может быть, это Алексей. Но все-таки вполне себе возможно, что это теска. Неважно, Алекс. Бесподобный клатч. Один в два двумя хедшотами. Красавчик. Гламурный подонок, приветствую вас. Сломали твоего бота. То, что ты сам озвучиваешь донаты, уже хорошо. Я всегда озвучиваю любые донаты. Ну, кроме, конечно. Бывают донаты. Один раз... Ладно, я ä, при смене сторон ä, скажу об этой истории. Алексей, вот, Алексей все. По -по Подправили. Но я, заметьте, сразу сказал, что это может быть и не Александр, а может быть Алексей. <кх> И точка Б. И вновь точка Б, дорогие друзья. Простите, что я что-то на парочку секунд затупил, Вайлд! Вот вам, пожалуйста, один игрок обороны, нечекнутый просто, сидящий в рукаве. Делает два минуса. Вот оттуда приходит еще один нечекнутый Но Homo Sapiens уже повторить успех своего тиммейта не сумел. Увы, Увы так бывает. Но не все ж коту масленица, да? Не все же время каждый будет выходить из рукава и делать по несколько киллов. Все-таки там вообще-то атака с калашами находится, да? Эминем расстреливает элементарно, но теряет очень большое количество лайфбара. 35 хп остается. Ну и опять-таки нет дефьюз китов. И даже в случае победы в перестрелке он все равно не смог бы э -э, выиграть этот раунд. Ну а счет становится 11-3. No skill гейминг вплотную приближаются вместе со своими соперниками к смене сторон. Но no skill гейминг, конечно, делают это на коне. Очень большая проблема у команды Хаджима глобально с точкой Б. Заметьте, сколько раундов из этих 15 было сыграно на спот Б и сколько раундов было удержано. Ну, фактически, э, я не знаю, сколько там. Да? В процентном соотношении, наверное, успешных атак было процентов, ну, 80 точно. То есть это говорит о том, что, ну, с обороной точки Б надо поработать немножко. Его можно называть чебупелькой. <смех> <смех> чебупелькой, боже мой, ну что вы. Это как-то звучит, как прям обзывательство. Итак, по точкой Б, кстати, в этот раз было достаточно тихо. Минута раунда остается. И пока что, опять же, очередная попытка заслоу-плейть свои калаши от команды No Skill Gaming и Алекс забирает Эминема, подловив его, кстати говоря, на аркаде второго меда. Но ну, этот минус фактически позволяет выходить уже на точку А, ну хоть с какими-то возможными перевесами, учитывая, что у адвоката, например, нет девайса, да, но он правда в спине. И, соответственно, опять же, численный перевес при выходе уже будет на стороне команды NoSkillGaming. И, да, вот они пошли, те самые размены элементарно, минус адвокат. Какой жесткий хэдшот поставил сейчас игрок атаки. Классик, один против троих, но позиция, между прочим, довольно-таки перспективная. Была, была, была перспективная до того момента, как э, опять, опять мисклик и опять... Опять придется прибавлять все вручную. Так, 12-3, по-моему, счет, если я не ошибся. NoSkillGaming. Ну, титанически огромное количество раундов взяли, на самом деле. Такое прям грех проигрывать. <laughs> Еще один донат в 5 евро от Чеса. Большое спасибо вам. Не понял, чат, а где лайки? Смотрит 40 плюс человек. Ребятки... Чес пожертвовал 5 евро на развитие канала. Не подведите его в первую очередь. Давайте поднажмем на большой палец вверх. Ставьте, прожимайте лайкосики. Не расстраивайте Чеса. Тут уж даже вопрос не обо мне идет. Вопрос про Чеса самого. А вы наверняка, думаю, его знаете, Рубик! Вырубил Вайлд, адвокат минус Рубик. И точка Б упала. Вот вам и. А представьте, если сейчас будет такая вот э, ответочка. А если у команды NoSkillGaming с точкой Б тоже проблемы. А ведь такое возможно, элементарно. Минус Homo sapiens, минус от адвоката. И Алекс последний. Алекс уже вытаскивал клатчи, заметил соперника, но не убил его, дорогие друзья. И вот начинается камбемба. Да-да-да. 12-4. Так, ребят, что я там хотел сказать? А, почему я читаю. Донаты, но не все. Однажды мне задонатили э, с вопросом, знаете, такой вот. Ну, это с подковырочкой, как обычно вот эта история бывает. Э, пишут, значит, э, как вы относитесь к э, капсульному микрофону от компании такой-то, такой-то, модель... Э, модель? Я? Сосу? Бибу. Ну и типа из расчета, что я быстро это прочитаю, короче, да. Но это вот работает, опять же, не по такому принципу. Поэтому я просто сказал, что никогда не слышал о вот таком микрофоне. И все. Но донат, разумеется, не засчитывал. Ну, человек за свою попытку пошутить ä, заплатил денежку. Вот так вот. Атака вновь заходит на точку Б. Но сейчас-то ладно. Сейчас экономические раунды у коллектива NoSkillGaming. Поэтому даже, кстати, заход на точку Б, в общем-то, не является здесь самой основной проблемой. Да, там и на точку А Хаджи мы зашли. Они зашли по всем фронтам, если можно так выразиться. да. А ну, спика. Окружен был, по сути, да, после того, как он попытался поперестреливаться с большими песками Очевидно, конечно, что игрок из люльки его уже просто никуда не выпустил бы Ну и по логике вещей нужно проводить еще один экономический раунд Для того, чтобы восстановить э, полностью экономику И именно этим будут заниматься игроки команды NoSkillGaming прямо сейчас Собственно, пистолет. Да, Юспы, причем с гранатами, но Юспы голый, Алекс. Вот это хэдшот. Я там сам понять ничего не успел. Я уж молчу про игроков. Представляете, стоите, вы ждете кого-то, сидя в яме. Стоите, сидя в яме сидите в яме, ждете соперника, а он просто выбегает на плюс В, как говорится, и ставит вам одну пулю в голову, причем, которая вас еще и убивает. 2 в 2, дорогие друзья! Вот такой вот не самый однозначный раунд на самом деле получается элементарно. На подобранном калаше 1 на 1 с Эминемом есть стопроцентная информация по пескам, но пески здесь, конечно, должны переигрывать, хотя... Да, все-таки переиграл, но 18 хп оставалось. 18 всего-то навсего. Ну, буквально одной пули не хватило а, для победы товарищу Элементарно, ну и команде NoSkillGaming а, целиком. Ну, по результату отличный экономический раунд и полностью восстановленная экономика у команды NSG. Можно их, конечно, с этим поздравить Хаджиме. забрали три раунда И я надеюсь, что на этом останавливаться не будут Хочется посмотреть на противостояние Все-таки Сидите стоя в яме Да, сидите стоя в яме и стойте сидя Там же Ну как бы я бы и не ляпнул что Трансляция, наверное, ни одна не проходит Чтобы я какой-нибудь э -э фигни не сказанул Вот они, вот они, черт возьми Лайф-эфиры Спика, минус Эминем, не самое удачное решение было сейчас принято попытаться разыграть, э, ну, главку, да, так скажем Лежите сидя стоя, да, но это уж прям вообще апогей, это просто апогей Еще можно подпрыгивать в это время Евгений, минус адвокат, и почему, один единственный вопрос к команде Хаджима, почему они все погибают-то по одному? Почему они не парными звеньями отыгрывают свои точки? Вот почему Homo Sapiens находится на полтора, в то время как классик находился под бананом? Как в случае чего они будут друг другу помогать и друг друга разменивать? Мне кажется, тут, ну, не самый, опять же, правильный подход к ведению атаки. Алекс подрезает Homo Sapiens, классик ответный минус. Вот сейчас, кстати, парное звено сработало, вот это сразу видно. По идее, должен был классик затрофеить калаш, но что-то бежит дальше с деглом. Не стал, походу дела, калаш подбирать. Он ему, в принципе, и не нужен. 13-6. Первый девайсный раунд во второй половине. Но no скилл-гаминг забирают. Печальненькая история пока что для коллектива Хаджиме, на этом их камбэк немножечко прерывается, никто не говорит, конечно, о том, что он останавливается полностью, но а, его по новой запустить будет проблемно, а уж учитывая, если этот раунд еще и будет проигран, ну тогда вообще у меня будут вопросы большие к продолжению этого матча, продолжится ли он так, как хотелось бы нам всем с вами. Ну, а я думаю, нам хотелось бы посмотреть на какую-то борьбу, да, то есть не на одноколиточный так называемый, Counter-Strike, да, а на какие-то соревнования все -таки. Ну что, адвокат с товарищами по команде готовы прессинговать точку Б? Здесь, кстати, Алекс с МПшкой. Не знаю, зачем Алекс приобрел МПшку после победы в девайсном раунде, но ну, она сейчас как бы работает, конечно, но не на все 100%. Но Алекс свою позицию за троечки реализовал на ура, как и Рубик, который играл с ним на саппорте, сидя в дымах. Оба они сделали по два минуса. Рубик, кстати, тянется за третьим. И, кстати, достает его. По результату это 14-6. No gaming остается парочка до победы. А команде Хаджимы, если они хотят, не хотят, точнее, играть овертаймы, да, и если они хотят победить в основном времени... А, ну, нужно сделать реально очень многое. В частности, взять 10 раундов кряду, не отдав ни одного. Только таким образом они спасут себя от овертаймов. Но с двумя девайсами и тремя пистолетами мне слабо верится и трудно представляется, как... хрена себе. Но если так, тогда окей. Спика даже выстрелить не успел. По-моему, играл он, кстати говоря, на авике. Минус от адвоката. Вот вам и слабо верится и хреново представляется Эминем. Второй минус на калаше. Алекс отвечает минусом по классику. 2 в 4. Алекс. Третий минус. АВП переходит в руки адвоката. Вот, за трофей или опять-таки. Но Евгений последний. Шансов на победу у Евгения на самом деле, ну, прям очень мало. И да, адвокат на том самом АВП, которое купил с пика... Выигрывает раунд, да, приносит последний минус в этом раунде, ну и, конечно, победу Ну вот с этого должен начинаться путь к очень непростому и очень нелегкому камбэку все-таки 14-7, дорогие друзья Ровно столько, сколько Хаджи мы взяли до этого момента Вот столько же надо взять еще, при этом играя в слабой стороне но с сильной экономикой. Никогда не надо забывать, что если атака слабая, у них экономика все равно сильнее, чем у, ата... чем у обороны. да, То есть бай стоит дешевле и закупаться, поэтому можно чаще, реже проводя экономические раунды. Но тут все-таки и в атаке иногда приходится делать эко. Но уже касаемо команды Хаджима, им экономически делать будет некогда. Потому что если они один проиграют, то это будет прям беда-беда. Никто с люльки фаст не чекает. Да, кстати, я тоже заметил эту тему, но не стал она не акцентировать внимание, потому что это все-таки стратегические вопросы! Почему они никто не посмотрел вообще налево, когда шли пушить двадцатку? Хаджиме, ну вы что? Я, конечно, понимаю, что там была информация по Евгению, по Алексу была информация, и очень хотелось их убить, но не, не класть же всю команду для того, чтобы убить двух соперников. И как теперь Адвокату с тремя хп выигрывать? Ну, раскрою маленький секрет. Никак. Он попытается засейвить автомат Калашникова для следующего раунда. Но при этом отдача 15-го, которую я, кстати, дорогие друзья, прибавлю прямо сейчас. И это, соответственно, матчпоинт. Теперь команды Хаджиме уже не могут выиграть в основном времени. И максимум, на что они могут надеяться, это овертаймы. Но даже до овертаймов нужно выиграть еще целых 8 раундов. А это, извините меня, беда. Да, это, конечно, не 9, это 8. Но 9-то было до победы, а 8 только для того, чтобы продолжить эту борьбу. Ну, пожелаем удачи команде Хаджиме. Команда NoSkillGaming в теории могут сейчас поймать тот самый болезненный синдром 15-го раунда, о котором я много раз уже говорил на трансляциях, когда после 15-го раунда очень тяжело забрать 16-й. Я не знаю почему так, но со времен еще, когда я играл в Counter-Strike, у меня всегда это было. Всегда почему-то 16-й дается тяжело после 15-го. Но сейчас, кстати... Классик! Вот это запушил. В одного просто разнес всю оборону точки Б Элементарно с одним минусом тоже отъезжает. И тут я бы, наверное, все-таки игроков обороны отправлял на сейв. Хотя Алекс и Евгений, видимо, сейвить не хотят. Ну, две М-ки. Дефьюз-киты у Алекса. По сути, есть. Два в три вроде бы и можно, конечно, попробовать. Но я бы все равно ушел на сейв. Потому что, ну, такой счет позволяет сейвить. Эминем забирает Алекса. И Евгений вот теперь уже вдруг опомнился и решил засейвиться. Но никто ему теперь уже засейвиться не даст. Поэтому 15-8. И вот сейчас раунд придется играть на пистолетах. А так было бы два девайса. Вот об этом я и говорил. Когда намекал на то, что надо сейвиться. Ну, хорошо. Спика купил эмку. Одну эмку на всю команду купили ребята. Гениальное решение, что могу сказать А, нет, две, пардон У Рубика еще есть э, э, М -ка. Ну, все равно, это на самом деле не сильно меняет ситуацию Пуш точки Б Точка Б в закрытую абсолютно держится С дальних позиций И, соответственно, игра... В случае выхода на точку Б будет строиться от ретейка Ну, пожалуйста, за что боролись Как говорится, на то и напоролись Точку Б отдали Но сумеют ли ее выбить? Ну, на мой взгляд, конечно, не сумеют Потому что два девайса для ретейка это очень мало Единственный труп, который есть у команды Хаджима Лежит на точке Б Соответственно, девайс с него не заберешь Ну и все, в общем-то 15 секунд до взрыва бомбы, даже диффузов ни у кого нету, так что это 15-9, дорогие друзья, камбэк из по-прежнему он продолжается. Бабах! Ну, классик выжил с 5 хп, все остальные вообще, все остальные погибли, 9 игроков. Ну, хорошо! Хорошо! Хорошо, дорогие друзья, давайте трезво оценивать. А пока NoSkillGaming будут периодически восстанавливать свою экономику. И в случае проведения неудачного девайсного раунда опять будут восстанавливать экономику. Хаджимы могут забирать раунды вполне себе спокойно. И ну, не сильно какие-то проблемы испытывать. Что-то я, по-моему, немножко подсглазил, да? Эй, классик. Ну, классик. Два минуса, только Эйс. Только Эйс спасет... И Эйса. Нет, дорогие друзья. 16.9. Прощаемся с командой Хаджиме. Четвертое место в турнире достается им. А команда NoSkillGaming проходит финал этого турнира, дорогие друзья. Поздравляю команду NSG с успешным полуфиналом. Команде Хаджиме желаю удачи на будущих турнирах, если они будут на каких-то еще участвовать, и больше тренировок, самое главное, больше тренировок. Соглашусь с Ромой, который писал в чате, что некоторые раунды выглядели немножечко не тимплейно, не сыграно. Действительно, так и есть. Об этом я говорил еще в ходе матча, когда акцентировал внимание на том, что они погибают по одному. Они работают не звеньями, а по одному. И вот из-за этого, к сожалению, когда игроки не успевают давать Разменные фраги получаются вот такие досадные поражения.